Это очень вкусное и сытное узбекское блюдо из мяса и овощей, которое, к тому же, очень легко и удобно готовить, для семейного обеда или небольшого семейного праздника оно подходит как нельзя лучше. По сути своей, дамлима – это тоже рагу, мясо, тушеное с овощами, для приготовления этого блюда к уже заявленным в рецепте овощам, можно добавлять и другие, морковь, баклажаны, кабачки, какие есть овощи. Такие и добавляем, и готовится настоящая дамляма должна в казане, ведь именно толстые стенки казана позволяют вкусно приготовить это блюдо. Рецепт, как приготовить дамляму в казане, прямо перед вами, так что обязательно приготовьте это блюдо. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Бараньи ребрышки тщательно помоем и нарежем, если у вас мякоть, нарежьте ее кусками, как на плов. Нагреваем казан с растительным маслом, выкладываем в него в один ряд мяса, пусть обжаривается. Пока жарится мясо, можно заняться овощами, очистим картофель и лук, перец очистим от семян. Нарезаем лук кольцами, а картофель кольцами потолще. Жду ваших лайков и комментариев. Помидоры тоже нарежем кольцами, перец, перец. Дольками или полосками Ребрышки обжарились с одной стороны Переворачиваем их И начинаем выкладывать слоями подготовленные овощи Сразу на мясо выкладываем лук Следом выкладываем картофель Затем болгарский перец Потом кружочки помидоров Капусту можно разобрать на листья, а можно разрезать на 8-10 частей. Выкладываем капусту. Добавляем соль и специи, доливаем полстакана горячей воды. Накрываем капусту тарелкой, ставим сверху груз, огонь делаем максимальный, чтобы вода закипела и овощи быстрее дали сок. Когда сока от овощей в казане станет много, убираем груз, закрываем казан крышкой, убираем огонь до минимума. И продолжаем готовить минут 45, Домляму выкладываем на блюдо слоями. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Баранина 1 килограмм, можно мякоть, можно ребрышки, капуста молодая 1 килограмм, картофель. 5-6 штук, лук репчатый, 2-3 штук, перец болгарский, 2 штуки, помидоры свежие, 4 штуки, чеснок, 2-3 зубчиков, растительное масло, 100 мл, 0-1-2 щепоток, кориандр, 1 щепотка, соль, 1,5 чайных ложки, перец черный молотый, 2 щепотки, количество порций, 8-10. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка. Гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем пока.